Всем привет! Вы на канале Пожарный Порох. Недавно я занимался утеплением труб в деревне и задумался о материалах, которые мы используем. И мне пришла очень интересная идея протестировать эти материалы и сделать отдельную рубрику на канале про это. А почему отдельную? По секрету я вам расскажу в самом конце. Я работаю в боевой пожарной части уже больше 10 лет и бывал на сотнях пожарах, наверное даже тысячах. Часто бывало грустно, ужасно, страшно, за судьбу людей, оставших без крова над головой. И при этом хочется отметить печальную статистику. Во время пожара 70% людей погибает не от огня, а от продуктов горения надышавшись дыма но особо запоминаются выезда где удалось спасти дом где несмотря на серьезность возгорания здоровье жизнь и имущество людей пострадали в минимальной степени работа на объектах при строительстве которых люди хорошо задумались о пожарной безопасности наводит на идею что мы сами можем сделать многое, чтобы не стать жертвой огня а быть хозяевами ситуации сегодня мы протестируем несколько материалов утеплителей труб что самое интересное они все входят в группу горючести g1 вот на Наши испытуемые, цилиндры навивные из каменной ваты от компании Рокли, из пененого полиэтилена фирмы Энергофлекс Супер и Parilex. трубная теплоизоляция из пененого каучука фирмы Кифлекс серии ST. Еще раз напоминаю, все эти материалы относятся к группе горючести g 1 посмотрим как они себя покажут. Наш испытуемые от компании Парелекс. Поставили горелки, началось сразу же обильное горение, после этого ловление и капание его на землю. Выделение дыма было, но не сильно критичное. Наш второй испытуемый – трубка от компании «Энергофлекс». После установок горелок сразу же обратили внимание на обильное выделение дыма, очень едкого. Материал горел, но плавился уже хуже, почти не капал. Наш третий испытуемый от компании KeyFlex. установили горелки обратили сразу же безумное внимание на то что нереальное количество дыма идет от материала происходит обильное горение но дым просто заполонил вообще все Плавления как такового нет Наш четвертый испытуемый – цилиндры от компании «Рокку». Установили горелки, фольга сразу же обгорела и в местах огня просто происходит нагрев точки. Горение отсутствует, плавление тоже. Дым отсутствует полностью, никакого задымления нет. Устанавливали все четыре горелки в одну точку, проверяли прожгет насквозь утеплитель или нет нет этого не произошло Итог. Надеюсь, вы сами все прекрасно видели и сами сделаете выводы, но хочу подытожить. Цилиндры из каменной ваты компании Rockwell показали самый достойный и безопасный результат. Что нельзя сказать про другие материалы. Материал от компании Parilex очень сильно плавился, капал и горел. Утеплитель компании Energoflex Супер плавился, выделял нереально едкий запах. Жалко, видео нельзя передать. Запахи, которые они издавали. Самый худший запах был у Энергофлекса и у Кифлекс, у Каучукова. Что охота еще сказать про Каучуковый? Он был самый дорогой из всех представленных материалов. Он, во-первых, сильно горел, сильно выделял нереально много черного едкого дыма. Что не сказать про материалы из каменной ваты от фирмы Rockwell. Надеюсь, вам было интересно. Хотелось показать, что все эти... Горящие, дымящие материалы применяются у нас в домах и в местах, которые мы посещаем. Магазины, торговые центры ну, и так далее. Горят хорошо, тушат сложно. Будьте бдительны и внимательны при выборе строительных материалов. Ведь группа горючести G1 это не всегда показатель безопасности. Изучайте и смотрите, прежде чем использовать те или иные материалы. Хочу этот опыт эксперимента взять на постоянную основу, так как есть одна... Очень хорошая новость, о которой вы еще не знаете. И я готов ее анонсировать. Мы купили землю и планируем строить там дом. А это значит в разработке очень большой и интересный проект, который я буду поэтапно освещать. Видеоролики будут связаны с пожарной тематикой и целью на ближайшие годы. Так что это точно не последнее подобное видео. Как вы на это смотрите, пишите в комментарии. Я уверен, что этот ролик был интересен и будет полезен. Я внимательно прочитаю каждый комментарий. Расскажите о каком еще моменте строительства или материале вам бы было интересно узнать. С вами был канал Пожарный Порох. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и я жду ваши идеи в комментариях. Пока!